Как вы хотите видеть? Как вы хотите видеть? Не надо на меня кричать. Не надо на меня кричать. Вы доказали свои полномочия. Да. А вы от кого вообще работаете? От кого работаете? Не надо орать на меня Кричать не надо Маузыц? на меня По-русски По По-русски По-русски Я живой мужчина карри. В смысле кари Вы человек вообще? Вы человек? Да что вы? Да вы что? Вы физлицо? Серьез? Вы еще и на службе вот докажите, что вы на службе. Да что вы, можно написать любой документ. Сейчас это не проблема. Любой можно написать. Да что вы, чем докажете? Я вам показал, а я вам не доверяю, а в руки не даю. Не даю в руки документы. Ну докажите, что вы государственная полиция. Я вас не понимаю. Не понимаю вас. Ну естественно, я вас не понимаю. Ребят, давайте не будем ссориться давайте. давайте Вот такие же ребята Можно объяснить? Можно? Вот такие же ребята остановили Ничего не подтвердили Ни полномочия, ни основания Ни причину, понимаете? В смысле? Я написал все да, жду, ответ. жду ответ. С прокуратуры жду ответ. И на вас напишу, конечно. И на вас напишу, конечно. И на вас напишу, конечно. Партия Ребята, Вы должны мне. Ребята, ваша... ваша компания зарегистрирована в Америке, понимаете? Поэтому я не, могу, я не доверяю. Конечно. Компания. Вот, вот вы именно. Вы считаете, что Республика Молдова это государство? Да, суппотим. А как докажете? Это вы я, я не демонстрирую, пыль. я пытаюсь выяснить, кто вы такие. Я вам показал документы, в документы, что у меня есть документы. А вы не можете вечно подтвердить вечно. гербом вашу государственную службу? Вечно. Подтвердите вот этим гербом. Я да. как бы... Вы... Да. Где у вас хоть в одном документе Хоть на форме Где у вас государственный герб Где Под Подтверждающий документ Что вам выдало МВД Что это Да что вы Ваша прозрачная деятельность у вас Это мои личные данные Личные данные В смысле личные данные в смысле личные данные? данные? Да куда хотите, ведите. Пока я докажете полномочия, тогда будете вводить, куда захотите. Вы меня не пугайте. Не пугайте я меня. Я вообще вас не понимаю. Я вам давал документы. Я вам предоставил документы. У меня есть. А что, я не имею права не понимать? какая разница откуда я приехал скажите мне какая разница для подтверждения ваших полномочий не, не требуется откуда я приехал а вы издеваетесь вы издеваетесь вы издеваетесь переводчика кому вызывайте переводчика я вас не понимаю я вас не понимаю